Всем привет! С вами на канале Дети Синдром Дауна Творчество и Жизнь. И мы продолжаем наши онлайн уроки по росписи. Какие инструменты и материалы нам сегодня с вами понадобятся? Это краски. Напишите в комментариях, какие краски мы используем в борецкой росписи. Буду ждать ответа. А также, что нам еще понадобится? Это кисти двоечка. Наша работа, естественно, влажные салфетки, стакан с водой и, как всегда, хорошее настроение. А вы хотите научиться расписывать древо жизни в цвете, то тогда обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, и тогда вы сможете понять, как расписывается древо жизни в Какие инструменты, материалы нам сегодня с вами понадобятся? Это наша работа, естественно. Дальше стакан с водичкой, кисточка двоечка, как я и сказала, влажные салфетки, у меня новая целая пачка, а что еще самое главное у нас в борецкой росписи? Особенно сегодня, на сегодняшнем уроке. Напишите в комментариях, какие краски вы уже знаете, которые используем в борецкой росписи. А я покажу. Вот такие красочки нам сегодня с вами понадобятся. Будем делать работу в цвете. Что, поехали? Ой, чуть не забыла. Подпишись на мой YouTube канал.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 Спасибо за урок. А ты не забудь подписаться на мой YouTube канал, поставить класс этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни видео или урока на моем канале. Всем хорошего дня, всем пока.